Урок 1. Интерфейс программы. Для начала я загружу серию кадров. Для этого кликаю по кнопке «Загрузка» серии изображений в левой верхней части программы. Откроется окно загрузки и после чего нажимаю кнопку «Обзор». Это стандартное окно проводника Windows, в котором я выделяю все имеющиеся ракурсы. Кликаю «Открыть». Список выделенных файлов отобразился в окне программы. В этом окошке отобразилось общее количество выделенных файлов. Ниже находится окошко «Шаг». Программа позволяет выделить необходимое число файлов с указанным шагом. Как правило, для картины готовится довольно большое количество ракурсов. А сколько их выбрать и через какой промежуток, зависит от различных факторов. Например, LPI растра, ширины картины и возможностей принтера. Для примера я выделю 15 кадров. Я знаю что картинка, которую я буду печатать, не очень широкая. Допустим 30 сантиметров. И я могу спокойно взять ракурсы через самый большой промежуток. Для примера выделю через 1, через 2, через 3. Когда ввожу число 4, а с таким шагом я не могу выделить 15 кадров из 60. Программа автоматически сбрасывает его до максимально возможного. То есть 3. При необходимости через Ctrl можно добавить или снять выделение. Кнопка инвертирования. При нажатии на нее, программа меняет порядок кадров. Зачем это нужно? Для правильной кодировки, последовательность ракурсов должна представлять из себя движение камеры слева направо. И если кадры отсняты в противоположном направлении, инвертирование это исправит. Снять выделение. Соответственно, снимает выделение со всех кадров. Выделить все это выделение всего. Очистить список. Стирает текущий список кадров. Опять загрузим в список файлов все имеющиеся кадры. Выделим 15 из них, шагом, например, 2, и жмем «Завершить». Программа загружает превьюшки выбранных ракурсов. Здесь располагается окно превью с ползунком, которым всегда можно покрутить анимацию, а также осуществляется масштабирование картинки и позиционирование относительно различных рамок обрезки. Ниже панель, на которой находятся все необходимые в ходе работы размеры. Это ширина и высота самого изображения, ширина и высота с настроечной рамкой, а также ширина и высота холста. Тут же располагается галочка изменения алгоритма кодировки. Ее включать нужно тогда, когда имеется мелкий текст на нулевом параллаксе, например, визитки. Различия в кодировке показаны в текстовой документации. Данные кнопки предназначены для вращения изображения. Это нужно в случае кодировки Варио. Я считаю, что реализация смены направления полос кодировки – Путает при работе и много удобнее знать, что линии кодировки всегда располагаются вертикально, а в случае варио картинку нужно просто повернуть на 90 градусов. Эти поля предназначены для ввода размеров изображения. Изначально смена происходит с сохранением пропорций. Введу, например, 400, 500. Высота сейчас 196 мм. Если я повторно наберу в этом окошке 196, то вижу, что ширина с 500 изменилась на 501. Такая неточность происходит в результате округления программы всех размеров до миллиметра. Зачем? Для удобства восприятия. Десятые сотые доли миллиметров мешаются визуально, а при обрезке все равно не удастся соблюсти такую точность. Если же нужен размер именно 500 на 196, нужно просто включить режим изменения пропорций и ввести нужное значение. В данной области находятся основные функции работы серии кадров. Изменения пропорций я уже показал. При необходимости можно вернуть исходные пропорции картинки, нажав данную кнопку. Основные же режимы работы – взаимоисключающие. Обрезать по рамке. Выполняет обрезку серии кадров по прямоугольной области. В этих полях я могу менять размеры рамки. Сама же область превью начинает выполнять функции позиционирования. Позиционирование картинки осуществляется при включении галочки изменения пропорций. Позиционирование рамки при помощи клика на эту кнопку. Модульная картина. Данная функция была реализована непосредственно под наши нужды. При включении галочки появляется окно выбора варианта построения модульной картины. Выберем, например, шестой. Тут мы можем менять размеры всей картины, либо размер X. Это самый большой размер, присутствующий в модулях картины. Окно превью, так же, как и в режиме обрезки по рамке, выполняет функции позиционирования картинки относительно модулей. Разбить на блоки. Данный режим позволяет кодировать изображение частями. Дополнительно, при кодировке, для каждого блока программа создает свою настроечную рамку, а также выставляет настроечные метки центрального кадра. Делает это таким образом, чтобы после стыковки блоки смотрелись единой картиной, а не хаотичным набором отдельных частей. Можно ввести 3, 4, 20 модулей. Также работает режим изменения пропорций. Дублирование. Пригодится при печати визиток или других небольших изображений. Создает несколько копий кодированной картинки и располагает их так, чтобы наложить линзовый растер можно было бы сразу на все изображения. В этих полях указывается число дублей по ширине и высоте. Параметр К. Для правильного расположения изображений при дублировании необходимо знать механическую частоту линзового растра. Измерять ее вручную – не особо интересное и быстрое занятие. А насчет точного ее расчета на данный момент времени у меня есть определенные сомнения. Поэтому и был введен параметр k. Если k равен минус единице, то программа, исходя из параметров изображения и настроек лентикуляра, создает своего рода тест, по которому уже определяется и вводится коэффициент k. Если k отличен от минус единицы, программа создает кодированное изображение. В данной области – Находятся параметры линзового растра. Разрешение файла PPI – пикселей на дюйм. Это разрешение кодируемой картинки. Как правило, оно должно соответствовать максимальному разрешению принтера, которое он может принять на растрирование, без его уменьшения. Не путать с DPI – разрешением растрирования файла. Обычно PPI принтеров Canon HP составляет 600 PPI для бюджетных моделей и 1200 для профессиональных фотопринтеров. Для Эпсона 720 и 1440 соответственно. Интерполяция. Выбор метода интерполяции изображения. В теорию вдаваться не буду, но здесь стоит запомнить следующее. При кодировании без поворота интерполяция всегда должна быть бикубическая, иначе получится эффект жалюзи. При кодировании с поворотом можно выбрать оба из двух вариантов, но для эффекта варио лучший результат дает интерполяция по соседним пикселям. Вращение холста. При лентикулярной печати иногда встречается такое неприятное явление, как муар. К причинам его появления я отношу следующее. Первое. Регулярное растрирование принтером другой регулярной структуры. вторая, самая серьезная, Возникающие неизбежные ошибки масштабирования. Идеальный муар можно увидеть, если закодировать картинку без поворота с использованием алгоритма интерполяции по соседним пикселям. Получится эффект жалюзи. Функция кодирования с поворотом почти всегда позволяет убрать MuAR полностью. Выходной файл формат PNG. Первоначально был формат TIF, но в связи с тем, что TIF ограничен размером 4 ГБ, было принято решение осуществлять сохранение файла в PNG формате. LPI просмотра это частота линзового растра, определяемая пич тестом. Что такое LPI настройки? Иногда возникает необходимость печати больших изображений. И для подобных картин пичтест тест определяется с большого расстояния. Но накладывание и настройка положения пластика с напечатанным изображением происходит с расстояния вытянутых рук. Печтест с расстояния 50 см и, например, 3 метра для одного и того же растра могут существенно отличаться, что приведет к неудобствам при настройке положения центрального кадра. С целью избежать этого неудобства осуществлена возможность раздельного кодирования. Картинки и настройки на рамке с одним LPI – а метки положения центрального кадра – с другим. Алгоритм включается в случае, когда в полях LPI настройки и LPI просмотра введены разные значения. Программа сама рассчитывает необходимое число ракурсов и выводит данное значение здесь. Пиксели на кадр. Определяет, сколькими пикселями будет кодироваться один кадр изображения. Число ракурсов и число пикселей на кадр – должно быть кратным. В данном случае, при смене фокуса, программа возвращает исходное значение, так как числу 17 кратны только числа 1 и 17. При количестве же кадров равном 16, можно будет ввести 1, 2, 4 и так далее. Это группа параметров настроечной рамки. Здесь вводится ширина настроечной рамки в миллиметрах, а тут ширина области настроечных меток центрального кадра. Пиксели на метку указывает Сколько пикселей будет использоваться для прорисовки меток центрального кадра? Возможны значения 1 или 2. Этой кнопкой можно сохранить текущие настройки линзового растра, а этой загрузить ранее сохраненные настройки. В дополнительных возможностях располагается генератор пич-теста. Подробнее он будет рассмотрен в уроке, посвященному пич-тесту.